Всем привет. Продолжаем разбор полетов на тему бывших в употреблении iPhone. Мы подошли к пятому варианту происхождения iPhone 5 и 5S, которые я тоже перечислял в самом начале. Очень нежелательно на такие попасть. Это телефоны целиком, собранные из запчастей, заказанных в Китае. Не совсем, конечно, спаянные с нуля. За основу берется убитая плата, чинится, продается. Вот они, доступные в приличном количестве на просторах Алиэкспресса. Это розничные цены. Если брать по нескольку штук, то можно и поторговаться. Плату покупаем отдельно. Китайцы пишут, что все тестировано, но риск все равно есть, даже если положительные отзывы других покупателей. Смотрим, какой у него в прошивке имей код, модель, серийник, цвет. На этом же Алиэкспрессе заказываем корпус и пустую коробку. При этом сообщаем китайцу нужные маркировки, чтобы корпус и коробка пришли к нам уже промаркированные. Наушники тоже заказываем. Фотографии коробочек-капсул для наушников китайцы выкладывают без логотипов Apple, но если заранее с китайцами поговорить, многие готовы прислать коробки с маркировкой надкусанного яблока. Заказываем и остальную мелочевку, которая внутри телефона. Экран в сборе или по отдельности – батарею. Если экран отдельно от стекла, нужен еще ультрафиолетовый клей, фонарик для его сушки и немного повозиться. Если экран в сборе со стеклом, то для сборки телефона достаточно иметь несколько разных фигурных отверток, пинцет, узкую пластиковую лопаточку и желательно антистатические тонкие перчатки. <coughs> Собираем, упаковываем. Вот и все, комплект готов. С виду полностью новый аппарат. Иногда такой iPhone будет на сайте Apple пробиваться как реф, иногда с действительной датой приобретения. Как попадешь, ведь подлинную историю этих плат никто уже не знает. Конечно, по всем сайтам проверки, по коду у этого нового телефона будет возраст 2-3 года, но это ничего. Многие умудряются до сих пор продавать такие аппараты, как новые. Так что до сих пор далеко не все умеют... По интернету пробивать информацию о телефоне, несмотря на то, что это абсолютно несложно. Отличить такой конструктор, не вскрывая телефон, почти невозможно, но заподозрить пара зацепок есть. Если двухлетний телефон с виду абсолютно новый, уже под пахнет. Двух- или трехлетний телефон вообще без признаков эксплуатации. Чехлы. И те почти все портят телефоном корпуса. Какой бы ни был чехол, телефон в нем хоть минимально, но ёрзает. Умножьте это на пару лет ежедневной эксплуатации. Даже вода, камень, точек. А другая зацепка это нерабочая функция Touch ID. Сканер отпечатка пальца на кнопки. Прошивка Touch ID нераздельно связана с центральным процессором. И при замене кнопки, как кнопка она работает, а как Touch ID работать перестает. Поэтому, чтобы собрать телефон с рабочей функцией сканера отпечатка пальца, надо покупать плату в комплекте с родной кнопкой, код которой прошит в процессоре. Вот они тоже свободно есть в продаже. Но платы при том же объеме памяти, но в комплекте с кнопкой, стоят минимум на 50% дороже, чем аналогичные, но без кнопки и собирать на продажу телефон, заказывая плату с кнопкой в паре, чтобы функция Touch ID работала и чтобы никто ничего не заподозрил. Во многих случаях становится уже не так выгодно, хотя все-таки и это встречается. Чтобы усыпить пытливые мозги покупателей в случаях, когда iPhone собирается на плате с неродной кнопкой Touch ID, придумано два мифа. Первый миф это при очередном обновлении версии операционной системы айфона, перестал работать сканер отпечатка – это полнейшая чушь. Может и есть совпадение, когда кто-то официально обновлял прошивку, и в это мгновение суждено было сдохнуть сканеру отпечатка. Но это такие единичные случаи, что я их даже не рассматриваю. Но официальное обновление, поверх предыдущей официальной версии, навредить функции Touch ID не может. А продавец знает, что проверить его слова будет невозможно, так как откатить операционную систему до предыдущей невозможно. И второй миф. Неумелые мастера открывали телефон, чтобы заменить какую-то мелочь и надорвали шлейф кнопки. Кнопка работать перестала, пришлось ее заменить, поэтому кнопка неровная и сканер отпечатка, соответственно, не работает. И ведь не скажешь ничего против этого. Вдруг действительно нашелся какой-то говномастер с руками из жопы и рванул дисплей так, что шлейф с корнем вырвало. Но мне кажется, что любой, даже самоучка мастер, перед тем, как залезть в вещь, которая денег стоит ищет информацию в интернете, как разобрать. Ведь если сломает, так ему придется стоимость вещи возместить. Не так ли? Или, может, скажет «Ой, я тебе тут кнопку оторвал на телефоне. Ай, ну ладно, поставим левую, функция Touch ID работать не будет. Но ничего, переживешь. Не так она и важна». А я ему скажу «Слышь, урод ты комнатный, верни-ка мои несколько соток баксов за этот телефон, я пойду себе другой куплю, полностью исправный, а ты пользуйся левой кнопкой без функции Touch ID, не так она и важна». В общем, думаю, легенда о том, что кнопка перестала работать из-за рук мастера, как-то липово звучит, словно из пальца высосано. В общем, про варианты происхождения нынешних iPhone 5 и 5s на вторичном рынке я рассказал. Теперь расскажу, на что надо обратить внимание, чтобы перед покупкой попытаться понять – вскрывали телефон или не вскрывали. Далее, если совместить всю полученную информацию о совпадении «Имей кода» и «Серийника», в прошивке с корпусом и коробкой, о совпадении цвета, о проверке возраста телефона по сайтам, опираясь на информацию о первой его регистрации, занесенной в базу Apple, о статусе рев или не рев, о том, вскрывали телефон или нет, о работоспособности сканера отпечатков пальцев, совместив и проанализировав все это, можно с определенной уверенностью понять, что с телефоном было и откуда он взялся, а это скажется с определенной вероятностью на его дальнейшей работоспособности. И дальше уж вам решать, брать этот конкретный аппарат или нет. Захватите с собой магнит. Он пригодится при покупке телефона. Теперь внимательно изучаем любые внешние отклонения вида телефона от нормы. Я буду говорить, на что обратить внимание, и буду пояснять причины, чтобы вы разбирались в причинах тех или иных артефактов. Только по одному признаку судить нельзя, так как что-то можно предусмотреть, а что-то из виду упустится. К примеру, целые шлицы винтов корпуса вовсе не говорят о том, что их не отвинчивали. Надо искать дальше. Но если шли шлицы слегка деформированы, уже понятно, что винты выкручивались. Первое. Итак, нижние болты, которые по обе стороны от разъема зарядки должны быть одного цвета с задней крышкой телефона и боковыми гранями. Черные, серебристые, золотые, темно-серые. У них шляпка под отвертку звездочку. Попытайтесь увидеть, есть ли повреждения у звездочки от отвертки или повреждений нет. Второе, стекло экрана не то защитное, которое наклеивают по желанию, а родное стекло. Оно по длинным краям не должно пружинить относительно пластиковой рамки, будто оно приподнято и его можно легким надавливанием немного утопить. Если пружинит, значит огромнейшая вероятность, что телефон разбирали. Конструкция такая. Дисплей и стекло склеены как бутерброд. Дальше стекло в сборе с дисплеем вклеивается в рамку. Клеится или на специальный клей, или на тонкий двухсторонний клейкий скотч, который заранее вырезан по форме экрана. Склеиваемые части слева и справа от кнопки, а также сверху вокруг камеры и слухового динамика имеют большую площадь соприкосновения и держатся плотно всегда. Их оторвать достаточно сложно, даже если стараться. А вот тонкая рамка вдоль длинных бортов телефона держится за стекло слабее. Если телефон ронять или бить, усилия на отрыв не происходит и стекло от рамки отклеивается крайне редко. А вот если вскрывать телефон, то усилие на отрыв прикладывается непосредственно к стеклу. Экран сначала приподнимают с помощью присоски, чтобы можно было подцепить снизу и, пройдясь лопаткой по периметру, снять с потайных защелок. Дальше присоска не нужна. Но когда стекло пытаешься приподнимать присоской, оно слегка старается изогнуться с одним коэффициентом, пластмассовая рамка с другим коэффициентом, а клей между ними с третьим, так как это три материала с абсолютно разной эластичностью. Если набить руку, можно прилагать крайне малые к этому усилия. Но минимальная деформация все же будет. К тому же, потайные защелки тоже имеют свою жесткость, и рамка тоже слегка пытается деформироваться, этих малых усилий достаточно чтобы стекло отстало от рамки вдоль длинных граней. Если по-хорошему, то сняв экран, надо его разобрать, снять пластиковую рамку, очистить от старого клея, нанести новый и склеить до установки экрана в сборе в телефон. Но это 3 копейки материалов и немного дополнительного времени. Этим многие пренебрегают. Третье. Еще обратите внимание на фронтальную камеру. Глазок камеры должен быть строго по центру окошка в стекле. Любое его смещение в сторону может свидетельствовать о разборе экрана. Если менять дисплей или менять датчик приближения, который смонтирован на одном шлейфе с фронтальной камерой, то камеру приходится снимать. Глазок камеры устанавливается в пластиковый фиксатор, который приклеен к стеклу изнутри. Очень часто при извлечении глазка камера из фиксатора сам фиксатор отклеивается от стекла. При сборке фиксатор иногда теряют или часто ставят на место, но не приклеивают. Опять же, халатность и экономия времени или простая невнимательность. Тогда глазок фронтальной камеры практически невозможно нормально отцентрировать относительно окошка в стекле. Если отцентрировать все-таки получается, то при окончательной сборке телефона глазок все равно уползает в сторону. Четвертое. Заднюю камеру тоже проверьте на смещение относительно окошка в корпусе. Камера в корпусе фиксируется тоненьким резиновым хомутом. Хомут бывает рвется в неумелых руках. А в неоригинальных корпусах его вообще нет, и нужно докупать и устанавливать. Про это постоянно забывают, и при сборке его, как правило, под рукой не оказывается. Кстати, активируйте основную камеру и потыкайте пальцем по экрану. Камера должна подстраивать фокусировку – Дешевые китайские копии имеют проблемы с фокусировкой. Дорогую копию так не отличите. Пятое. Также в телефоне откройте программу «Заметки» или любую, где можно набирать текст, используя виртуальную клавиатуру. Оригинальный дисплей имеет отлично откалиброванный сенсор, и кривых срабатываний влево-вправо от точки касания пальцем не происходит, а отклик мгновенный. Хорошие китайские копии теперь тоже снабжаются идеально реагирующим сенсором, а вот дешевые копии таким методом вычисляются легко, так как они откровенно промахиваются или подтормаживают. Еще касаемо экрана можно, разблокировав телефон, сразу же его снова заблокировать кнопкой питания и посмотреть, как он будет затухать оригинал или отличная дорогая китайская копия будет затухать при блокировке плавно. Дешевая копия выключается при блокировке мгновенно, а не плавно. Это заметно. Разблокируйте телефон и понажимайте на стекло в разных местах экрана. Оригинальный, качественно собранный экран не должен плыть волнами от придавливания, как это наблюдается в копиях или в экранах телефонов некоторых других производителей. Шестое. На самом корпусе телефона, кнопка питания, обе кнопки громкости и фишка переключения виброрежима проваливаться и залипать не должны, понажимайте. По ощущениям от нажимания и переключения это сразу чувствуется. Проверьте работоспособность всех кнопок. Седьмое. Сразу проверяйте работоспособность сканера отпечатка пальцев. Если сканер отпечатка неисправен, телефон сразу выдаст информацию об ошибке инициализации. Помните, что починить неисправную функцию Touch ID невозможно. Восьмое. Гнездо наушников и разъем зарядки должны быть в цвет стекла экрана, то есть на моделях Space Gray гнездо наушников и разъем зарядки должны быть черные, а на золотых и серебристых моделях белые. Но ну, белые со временем превращаются в грязные черные, но при внимательном рассмотрении они все-таки белые. Но это так. Защита от вообще конкретной наглости. Когда пересобирают телефон, шлейфов с гнездами подходящих цветов нет и пихают то, что есть. А вот алюминиевые окантовки вокруг гнезд должны быть в цвет бортов телефона. Золото значит подзолото. Серебристые значит серебристые. Цвет колечка вокруг кнопки Home тоже в цвет нижней крышки телефона. Девятое. Обратите внимание на светодиоды вспышки. В iPhone 5s два светодиода разного цвета белый и желтоватый. В iPhone 5 светодиод 1. Это визуальное отличие корпусов, чтобы вам в спешке не подсунули пятерку вместо 5s. Десятое. На рынке много копий под айфоны. Корпус как у айфона, коробка и комплектация тоже, а внутри начинка от смартфона на андроиде. Причем оболочка этого андроида, иконки, тема рабочего стола, в точности копия iOS. Некоторые совсем уж недобросовестные продавцы могут впарить Android-смартфон под видом айфона. Цена отличается раза в 3-4. Такие кидалово на рынке крайне редкие, так как за такое по голове получить можно, но, тем не менее, совсем лаймер может и не заметить. А когда врубится спустя неделю, уже поздно будет искать кого-то. Поэтому запаситесь сим-картой с интернетом на ней или найдите возможность подключиться к интернету через Wi-Fi и введите заранее созданный Apple ID, свой логин и пароль на сервере Apple, который можно создать на сайте iCloud.com, если у вас его никогда не было. А еще лучше возьмите с собой ноутбук, установите туда заранее iTunes и подключите телефон USB-шнурком. Если это не iPhone, а подделка, iTunes его не обнаружит. Заодно таким методом и гнездо зарядки проверите, и шнурок. Одиннадцатое. Желательно подключиться по Wi-Fi к сети интернет. И лучше сделать это сразу, как в руки возьмете телефон. Если с модулем Wi-Fi какие-то проблемы, то скорее всего они проявятся не сразу, а минут через 10, когда передатчик немного нагреется. Через 10 минут попробуйте открыть интернет-браузер и полазить по каким-нибудь сайтам. Сделайте выводы о стабильности работы Wi-Fi соединения. 12. При втыкании сим-карты iPhone должен ловить сеть достаточно быстро, и уровень сигнала должен быть не хуже, чем у любого другого телефона, находящегося в этом же месте и с этим же сотым императором. 13. -е. Позвоните на любой номер телефона или в справочную службу. Закройте пальцем окошко датчика приближения, расположенное над экраном. Экран должен тухнуть каждый раз, когда подносите палец и засвечиваться, когда палец убираете. Так проверяется исправность работы датчика приближения. Если он неисправен, замена производится вместе с фронтальной камерой. 14. Не забудьте проверить работу микрофона и обоих динамиков. Звук должен быть без какого-либо дребезга на любой громкости. 15. Откройте в настройках телефона вкладку об этом устройстве. В конце списка должны присутствовать MAC-адрес Wi-Fi, MAC-адрес Bluetooth и номер прошивки модема. Наличие всех трех записей свидетельствует об исправности модулей Wi-Fi, Bluetooth и 3G модема 16. Обязательно проверьте соответствие имей кода и серийного номера. Серийный номер указан в меню об этом устройстве и на коробке iPhone. Имей код и в меню об этом устройстве, и на нижней крышке корпуса, и на коробке. 17. Обязательно проверьте на специальных интернет-сайтах этот телефон по серийнику и имей коду на предмет соответствия модели, цвета корпуса, объема памяти и числится ли он в базе Apple как восстановленный или нет. Как это сделать я говорил в первом видео. 18. -е. Также надо обязательно убедиться, что телефон не взломан. Не углубляясь в технические подробности, скажу лишь, что в лотке для сим-карты не должно быть никакой электроники, просто алюминиевая рамка. Среди значков на рабочих столах и в папках iPhone а не должно быть значка CD. В настройках телефона не должно быть никаких дополнительных подменю, например, активатор. 19. -е. Скачайте и установите из App Store программу Battery Life. Она показывает некоторые немаловажные данные. После обновления iOS до 10 версии. Battery Life почему-то стало меньше показывать параметров. Может быть, исправят. Но для девятых версий достаточно полноценно. Во-первых, это остаток ресурса батареи, сколько она потеряла емкости за время ее эксплуатации. К примеру, если она потеряла 20% своей емкости, то телефон будет просить шнурок быстрее на 20%, чем было бы при новой батарее. Расчет живучести батареи там, конечно, примерный, но общее понятие о том, когда... Вам в этом телефоне придется менять батарею, вы для себя составите. Следующий параметр, отображаемый этой программой – это количество циклов заряда батареи. Если количество циклов заряда соизмеримо с возрастом телефона в днях, можно предположить, что батарея там установлена равная. Ведь когда новый телефон, вы заряжаете его в среднем раз в два дня, потом каждый день, потом дважды в день. Еще один параметр, на который стоит обратить внимание – это ток заряда в миллиамперах, когда вы телефон заряжаете, и ток разряда, когда зарядник не подключен. Тут интересен параметр ток разряда, когда зарядник не подключен. Указывается потребление телефоном тока в миллиамперах на все его нужды в данный момент времени. Когда выключены Wi-Fi, Bluetooth, установлена средняя яркость экрана и вы не пользуетесь интернетом, ток потребления должен быть около 200 миллиампер. Если в таком ненагруженном режиме ток потребления зашкаливает за 400-500 мА, это, скорее всего, свидетельствует о какой-то неисправности на плате телефона. Я бы поостерегся покупать такой экземпляр. Понятное дело, что на потребление тока влияют разные параметры и их очень много, но в ненагруженном режиме 400 мА – это много. Симптомы этому тоже будут очевидны. будет быстро высаживать батарею, и задняя крышка будет греться вдоль ее правой стороны как раз там где в телефоне установлена его плата 20 еще загляните в картонную коробку и проверьте на подлинность все что там лежит подключите наушники и убедитесь в их работоспособности причем послушайте не каждый наушник по очереди а оба сразу важно определить не только наличие звука из каждого наушника но и уровень громкости и кнопки регулировки на шнурке логично что уровни громкости должны быть одинаковыми в каждом наушнике ну и звук, ясное дело, должен быть без треска, если что-то не так. Или наушники подгуляли, или они поддельные. Подделку также можно определить по внешнему виду наушников. Это качество формовки пластмассы. Везде ровные швы. Провода на выходе из наушников и на входе штекера не должны иметь люфта. Но это не всегда очевидно, если не знаешь, с чем сравнить. Дополнительный косвенный метод проверки наушников на подлинность – это осмотр не наушников, а коробочки, Оттиск логотипа яблока на обратной стороне пластиковой колбы наушников. Грани оттиска яблока на обратной стороне колбы острые, будто пальцы можно порезать. А на подделке гладкие такие, покатые. Я предполагаю всегда, что если колба оригинальная, то шансов оригинальности наушников где-то 50 на 50. Лучше все-таки изучить и наушники тоже. Но если колба поддельная, вряд ли кто в нее положит оригинальные наушники. И всегда настораживает, когда в двухлетнем телефоне наушники уложены в колбу, с намоткой провода будто никогда ими не пользовались, да еще и запечатаны пленкой будто никогда не вскрывались. Такое ощущение, что их заранее купили в Китае, чтобы при продаже подложить коробку вместо оригинальных. Или собирали комплект телефона с базара, чтобы комплект при продаже был полный. Но так не бывает, что телефоном пользовались, а подключить наушники ни разу не было интересно даже при покупке мало ли заводской дефект и тут же права качнуть. В общем так или иначе меня эти наблюдения по поводу наушников ни разу не подводили. 21. Дальше шнурок зарядки и адаптер в розетку. Оригинальный адаптер иметь хорошо. Он выдает хороший итог заряда и меньше шансов, что он быстро сдохнет. Передняя и задняя стороны адаптера должны быть светло-серые, надписи со стороны штепселя темно-серые и четкие, а не размытые. Обязательно должен быть логотип Apple. В USB-гнезде в глубине за контактами на пластмассе должен быть буквенно-цифровой серийный номер, маркированный серым шрифтом. Оригинальный шнурок зарядки иметь еще лучше, чем оригинальный адаптер, так как он защищает телефон во время зарядки. При проверке шнурка на оригинальность можно искать маркировку на пластмассе внутри USB-штекера. Можно искать надписи на изоляции шнурка по всей его длине, но самое главное – штекер шнурка зарядки который втыкается в гнездо телефона, должен магнититься. Поясняю. В подделке штекер из легкосплавного алюминия, так как внутри ничего нет. В оригинальном шнурке внутри штекера установлен радиоэлемент, поэтому сам штекер металлический и магнитится. Радиоэлемент, не вдаваясь в технические подробности, выполняет буферную функцию и помимо еще некоторых функций, защищает контроллер заряда телефона от скачков напряжения. Контроллер заряда в телефоне очень чувствителен к перепадам напряжения. Оригинальный адаптер, даже если он у вас оригинальный, не панацея – он легко может начать выдавать нестабильное напряжение. Заводские дефекты и износ никто не отменял. Неоригинальный зарядник – тем более. Про адаптеры от прикуривателя автомобиля я вообще молчу. Так вот, если у вас пойдут скачки напряжения и сдохнет оригинальный шнурок, вы всего лишь попали на оригинальный шнурок. Стоит денег, но не так страшно. А вот если перепады напряжения пошли через поддельный шнурок, там перегорать нечему, и все это будет бить по контроллеру заряда в самом айфоне, а его перепайка в мастерской в случае порчи ой больно ударит вам по карману. Да, и телефон из нетронутого превратится в ремонтированный. Разумная мотивация – забить на то, какой у вас зарядник, но обязательно иметь оригинальный шнурок. Да-да, какой зарядник – не важно, вы не ослышались, главное – оригинальный шнурок, а не наоборот. После советов по выбору телефона я прочту короткую лекцию по поводу адаптеров питания, в частности для айфонов, и объясню, почему не принципиально заряжать iPhone именно фирменным зарядником. 22. Еще можете ради прикола проверить скрепку на оригинальность. Когда с рук берешь iPhone, многие продавцы говорят, что комплект родной, оригинальный, телефон покупался новым, там все фирменное. А вдруг хлоп, оказывается, что скрепка левый Китай. Откуда, спрашиваю? Ой, потерялась, я купил другую. Так вы же говорили, что все родное. Так под сомнение ставятся и все другие ваши обещания, что все родное. Ну а потом и выясняется, что это не оттуда, то не отсюда. Короче, как всегда – поспалился всего лишь на скрепке. Если честно, я до сих пор не пойму, почему эта штука называется скрепкой, что она скрепляет. Это не скрепка, а булавка тогда уж. В общем, оригинальная скрепка – вот она. Она полирована, блестит, как у кота яйца. Если бы ее раскусить пополам, то она с торцов будет почти квадратного сечения и достаточно толстая, а не то плоское чудо за от штамповки. Наговорил я тут H22 а, пункта проверки телефона и его комплекта на вшивость. Это если действительно выбирать скрупулезно и докапываться до всего, что только можно, чтобы не просрать собственные деньги. Когда все-таки решили покупать этот iPhone, убедитесь, чтобы продавец выполнил полный сброс. В меню основные настройки надо выбрать стереть контент и настройки. Это обязательное действие при покупке телефона с рук, так как это удалит данные предыдущего пользователя из телефона, а также отключит функцию ⁇ Найти iPhone ⁇ если функция найти iPhone включена под другого пользователя, то телефон при любых важных действиях с ним будет спрашивать пароль прежнего его владельца. А также прежний владелец сможет определить местоположение этого телефона или заявить о его краже. Когда полный сброс выполнен, вставьте вашу SIM-карту и убедитесь, что телефон активировался с ней. Это лучше сделать сразу, а не когда купите и придете с ним домой чтобы не попасться на телефон заблокированный под другую симку или под другого сотового оператора. На этом про выбор и проверку iPhone 5 и 5s все. Дальше кому интересно небольшая лекция про адаптеры питания. Тема подходит не только к айфоновым адаптерам от сети 220 вольт, а и ко всем другим адаптерам для других электронных гаджетов.